Внимание иностранных граждан, прибывших на территорию России. При пересечении границы Российской Федерации помните о правилах соблюдения миграционного законодательства. Правило первое. В миграционной карте укажите цель своего визита. Правило второе. В семидневный срок после прибытия в Россию встаньте на миграционный учет. Правило третье. Если вы трудовой мигрант, оформите документы на получение патента. Помните, что трудовую деятельность по полученному патенту можно осуществлять только в том субъекте РФ, в котором он выдан. Правило 4. Отнеситесь внимательно к оформлению документов для дальнейшего трудоустройства. Остерегайтесь мошенников. Своевременно продлевайте срок действия патента и срок миграционного учета только в официальных учреждениях правило пятое. Помните, Россия – светское государство, и на его территории действуют определенные нормы поведения граждан, закрепленные Конституцией Российской Федерации.